мало что здравствуйте. Сегодняшняя тема – долги. Не раз мы слышали в своей жизни, когда говорили, карточный долг – это святое, его нужно отдать. А вы не задавали себе вопросом, а любой другой долг, он не священный? Долг, который вы должны близким людям, он не свят, Взятые в долги деньги у знакомых людей, либо в банке, либо у человека, который вас кредитует он не свет. вы должны понимать, что любой долг он является священным, что бы и у кого бы вы не брали, человек вам дарит свое доверие, он вам дает кредит, и вы должны его вернуть, как бы то ни было. Простой пример, вы берете в банке деньги, сразу же расслабляетесь, вы счастливы, спокойны, довольны, вы берете этот кредит и приобретаете что-нибудь. Допустим, вы вкладываете деньги, ну, к примеру, вещи. Вы покупаете вещь и сразу же забываете о том, что вы должны. Многие люди даже не остаются благодарными за то, что они взяли в долг. Что им люди в долг дали? Они считают, что если они получили в долг, человек сделал доброе дело и теперь об этом можно забыть. И многие люди забывают об этом а не забывают, что этот долг является священным. Вам доверили, вам помогли. И зачастую вы плюете в лицо и руку тем людям, которые вам помогли. Вы забываете, что они что-то оторвали от себя, если это человек. Если это банк, то банк тоже пошел вам на определенные уступки, и вы понимаете, с чем связан в будущем этот долг. Мы часто не платим долги, мы часто не платим по счетам, забываем добро. А забываем добро лишь потому, что мы очень злые, что мы очень эгоистичны мы очень быстро забываем добро и очень долго помним зло. Я люблю повторять любимую мной поговорку. Сделал добро отойди на безопасное расстояние, поскольку добро наказуемо Как бы это не звучало, но это отражает. Очень неприятная действительность. Мы действительно почти не помним добра. Когда нам дают люди в долг, они нам очень доверяют. И мы никогда, практически никогда, не оправдываем их доверие. За редким исключением люди отдают долги вовремя. Многие люди, как правило, даже не появляются в тот день, в тот срок, в который обещали быть, либо что-то вернуть. Многие люди не платят вовремя по счетам. И все более за... закапываются всевозможные штрафные санкции. Многие люди ставят, как говорят на на счетчик. И они еще обижаются за то, что они попали под этот так называемый пресловутый счетчик. А по сути что произошло? Вам доверились. Вам помогли. Если вы приняли условия человека или банка, значит вы дали слово. Значит вы обязаны. И с этого момента вы должны помнить, что это не просто кабала. Это доверие. Ваша кредитная история это ваше лицо. Вся ваша жизнь заключена в том, чего вы стоите, когда вы обещаете вернуть вовремя. Если вы не вернули, будьте благоразумны. Будьте честны с самим собой и с тем человеком или банком, которые вам, вам пошли навстречу. В любой момент, когда вам необходимо появиться, появляйтесь. Если пришло время, пришло время платить по счетам, и у вас нет возможности это сделать, вы все равно должны прийти как бы вам стыдно или плохо не было, хоть вы больны, что бы с вами ни произошло, взяли себя в руки и появились, позвонили, написали, приехали. Вы должны посмотреть человеку в глаза, как бы вам это не хотелось, и объяснить, что произошло, почему вы не можете заплатить, но вы должны в любое время, дня и ночи, прийти в тот день, в тот час, как вы договаривались. Человек, возможно, вам не даст больше в долг, но не будет никаких серьезных последствий в отношении вас, если вы придете, если вы объясните. И так делайте всегда. Любое слово, данное вами, должно вами цениться и исполняться. Если вы не исполняете свое слово, не держите, называем свое слово, что вы тогда стоите? Ведь человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Если вы не приходите вовремя, не даете вовремя и даже не появляетесь, не звоните, не пишете, то что и что стоите вы? И что стоит ваше слово вы их сами обесценили вас будут искать вам будут вам будут доверять что самое страшное вы потеряете лицо своей собственной жизни своих собственных глазах вы будете чувствовать что вы никогда ничего не исполняете и жизнь пойдет под откос кроме всего прочего вы должны знать что тот человек который вам доверял и помог он не должен останавливаться этот человек, который помогал и которого подвели, либо подставили, всегда должен продолжать помогать. К примеру, это вы. вы кому-то дали вдох. Вас подвели и вам не вернули. Я не знаю, захотите ли вы на этом человеке поставить крест, либо будете продолжать ему помогать. Значит, не имеет, но вы никогда не должны останавливаться. Помните, что тот человек, который вас кинул, либо подвел, не отдал время долги, либо какую-то услугу, которую обещал вам отдать. Вы не должны на этом останавливаться, вы должны продолжать людям помогать, не разочаровывайтесь никогда. Люди не все одинаковые. Много среди них тех, которые действительно с отдачей. Те люди, которые понимают добро, чувствуют его и отблагодарят вас. Это те люди, которым вы помогли, они будут вам благодарны. Они будут всегда рядом с вами. Это те люди, которые чувствуют добро и понимают его. Помогайте всегда. В любое время, если у вас есть желание, силы и возможность, не отказывайте лишь потому, что кто-то не отдал вовремя. Никогда не судите по одному человеку. И помните, самое важное в жизни – долги – это святость. Что бы вы ни брали, услугу, деньги, либо какое-то слово, где-то быть, помочь, либо что-то сказать или сделать. Всегда отдавайте вовремя. И уж если у вас нет возможности это отдать, по крайней мере, покажитесь кредитору, человеку, который вам доверял, либо банк, объясните ситуацию, не прячьтесь, не избегайте, держите слово. И тогда ваше слово будет что-то стоить. И тогда ваше слово можно будет обменять на любую купюру, на любую слово, на любую помощь, если только вы не запутаетесь, если только вы не будете бояться, если только вы не принодите себя и людей, которые вам доверяют. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.